Записывание цели благоприятно сказывается не только на состоянии вашего ума, но и на физическом состоянии. Когда вы записываете свои цели, вы начинаете понимать, куда направляетесь, чего именно хотите в жизни. Вы приступаете к созданию проекта в направлении более высокого уровня успеха. Когда вы начинаете записывать свои цели, то можете почувствовать, что теряетесь в записях. В этот момент вы можете обнаружить препятствия, удерживающие вас от достижения целей. Вы найдете новые перспективы ситуациям, новое решение для трудноразрешимых проблем. Записывая цели, просто откройте свое сердце и чувство. Позвольте им изливаться свободно и воздержитесь от самокритики. Самое трудное здесь начать, но если вы уже написали 10 целей, не останавливайтесь, пока не достигнете сотни. Позвольте себе стать более креативным. Ведение записи раскрывает дух вашего творчества, и в скором времени ваши способности к коммуникациям на бумаге отразятся на способности к взаимодействию с другими людьми. Ваши записи могут стать отличным терапевтическим средством. Дневник ваших целей примет все ваши мысли и идеи, раскроет мечты, надежды на будущее и будет служить постоянным напоминанием о них.